Бонжур, друзья! С вами Елена Цыганова, агентство Турбонжур. Сейчас я в Турции, регион Белек, отель Калисто Лакшери Резорт, который у меня самые теплые воспоминания, поскольку прошлый раз я была здесь в феврале, когда было на улице довольно-таки прохладно, а отель нас баловал теплым бассейном под открытым небом. А еще здесь работает наша любимая Иванна. И мы хотим узнать, чем же отель будет радовать в 2017 году. Для наших Дорогие гостей мы приготовили очень много интересной программы. Вы сможете посетить очень много интересных концертов. К примеру, каждый меломан, я думаю, найдет для себя своего любимого артиста. У нас будут такие звезды, как Артик Асти, Макс Барских, певица Ёлка. Также приедет группа Руки вверх. у них, кстати, юбилей 20 лет, а у нас 10, так что мы отметим их вместе. Также будет певец Григорий Лепс. У нас интересно не только летом, но и зимой. А лично совет от меня. Девочки, приезжайте-ка вы зимой. Здесь столько красивых и спортивных мужчин. А знаете почему? Потому что у нас всегда много футбольных команд в отеле. Они приезжают к нам на сборы. Поэтому вы можете посещать нас круглый год. 12 месяцев в году мы открыты для вас. Отдыхая в отеле Калиста, вы себя почувствуете уникальным гостем. Уже в лобби вас встречает цельный ковер от мастеров Версачи, сделан на заказ, стоимостью 1 миллион долларов. Идем попробуем, как же гулять по такому ковру. Отдыхая в отеле Калиста Luxury Resort, вы можете встретить здесь не только звезд эстрады или футбола, а даже президентов. Например, в 2015 году на саммите Большой Двадцатки здесь останавливался президент Обама. Вместе со своей делегацией 500 человек. Он жил в номере Royal King Sioux. Сейчас он занят, но, конечно же, вы его можете забронировать заранее. Сейчас мы номер, смотрим номер стандарт, это от 52 квадратных метров. В каждом номере есть гладильная доска, что очень удобно, пребывает на отдыхе. Конечно же, вас порадует мини-бар в данном отеле. Может быть, одна вот такая вот большая кровать. Есть номера, где помимо нее еще одна дополнительная кровать, односпальная. И что очень приятно радует в данном отеле, это есть на каждом балконе. Идемте посмотрим. играть можно в колесе даже на балконе можно отдыхать по-настоящему по-королевски. Номера Presidential Suite, Royal Institute и виллы предусматривают VIP-концепцию. А именно, у вас будет отдельный ресторан для VIP-гостей, и вы можете даже туда не ходить, а заказывать все себе в номер или на виллу на завтрак, обед и ужин. А у вас на пляже будет отдельный свой павильон, также будет VIP-пирс. И для всех гостей предусмотрена данная категория номеров – Собственный батлер, который может ваши вести передать для стирки или для, для того, чтобы их погладили, может вам на пляже протирать очки, ну в общем -то, все, все, что вы захотите с самого утра и до вечера. А для тех, кто любит уединенный отдых, в Калисе можно отдохнуть на одной из вилл. И всего 14. У каждой есть свое название. Изюминка из них – это вилла Лео, которая находится на территории 2500 квадратных метров. У виллы 9 только спален. Есть свой кинотеатр собственный, тренажерный зал, спа, банкетный зал, кабинет. На этой вилле можно даже отпраздновать свадьбу. на небе. При постройке был сохранен весь природный ландшафт, потому отель очень зеленый. У нас для вас конкурс с подарком от отеля Калисталак. Да, вместе с Бурбанцом.